У нас сегодня гости в президиуме. Это Алла Александровская, почетный гражданин города Харькова, народный депутат Украины четвертого созывов. Анастасия Кабец, депутат областного совета и Алексей Ковалев, понютинский поселковый голова. Он сегодня будет консультировать нас по вопросам экономики. И еще к нам присоединятся другие гости, Это депутаты городского совета Ольга Чичина. Андрей Елесик, форум на тему особого региона развития слабожанщины. У меня написано, я раздавала вам программу, написано вот, «Поговорить о проблемах молодежи в современной Украине». Я не буду акцентировать на этом внимание, потому что об этом можно говорить бесконечно. У нас мы не вложимся в то время, которое нам выделила программа. Слово Алле Александровской, она у вас, она перейдет непосредственно к теме нашего законопроекта, который мы сегодня будем представлять, расскажет о нем, мы его презентуем. В 2000 году Верховная Рада Украины приняла закон который назывался ⁇ Специальный режим инвестиционной деятельности в Хайкеле ⁇ Этот закон создавал условия, преференции для бизнеса, для инвестиций. Он прекратил свое действие, потому что все, что касалось норм этого закона, вот налоги, да, я вам говорил, это можно сборы, налоги, это все регламентируется, регулируется налоговым кодексом. Так вот, на новый кодекс были внесены поправки, которые убрали вот эти все преференции, поэтому практически закон перестал действовать мы написали вот такой вот проект закона об особом регионе развития слабожанщина. Вы, вы хотите мне сорвать корон? Я хочу, я хочу донести вот да именно вот, насколько опасно, знаете, вот вы говорите правильные вещи, очень важные для нас вещи, но э, вы просто надо спекулировать теми сейчас проблемами, которые вы в том числе Товарищ, создали. Я показала, да, пусть... Малыши головы, аннушицы. вот эти молодые головы совершенно в другую Поверьте мне, вы мне скажите, это называется благими намерениями, условно на дорога Я коммунист по убеждению. Я в 75 году вступила в ряды Коммунистической партии Украины. Я закончила Харьковский авиационный институт самолета строительного факультет. Я была депутатом областного совета, получила экономическое образование. Я 14 лет работала в Верховной Радио Украины, а до этого 4 года в областном совете в бюджетной комиссии. Мои убеждения, это мои убеждения. Я в своей жизни им следую. Ваш я сын до сих пор находится в розыске. А почему я ваш сын еще в вас Я не хочу эти вопросы обсуждать, потому что вот когда я вижу документы, то, о чем они говорят, вот я тогда буду на это реагировать. Я не собираюсь в этой аудитории обсуждать свои семейные дела. Это не предмет для обсуждения здесь, в этой аудитории. Знаете, по какой по причине сын находится в розыске? Молодцы, почему он уехал? У вас он у вас... нескольких терактах. Подоговку, а ну, это... в городе -то. Чтобы вы понимали, люди, вот задайте вопрос, почему? Меня принципиально как гражданина Украины, как патриота, волнует, что тогда вот мадам, которая Кобица сказал, про своих студентов. Ну, все в это просто, к слову было сказано. А был у них человек такой, помощник, правая рука, Рома Добрянский, который находится с января или февраля этого года в розыске официальном, чтобы вы понимали, господа студенты, знаете за что? За организацию массовых беспорядков титушек он владел. Это уже юридическое дело, которое существует. Мы, Радой, Мы это... сейчас говорим ну, о каждом да. человеке, Я организации, буду... которые и иллюзии, которые через вашу организацию меня. нанимались, принимали участие в массовых беспорядках. Их поступки в течение этого всего времени, связанные с войной, скомпрометировали их не только как политика, а как людей. Я считаю, они не имеют права вообще. Даже появляться где-то на открытых собраниях и что-либо говорить. Александровская, тот человек, который радовался ЕГЭУ ХНР. Понимаете? Слушай, а сейчас это мы говорим о том, что мы его Не, да. не то же, же, же это самое, только с другой стороны. А? и призывал к созданию Харьковской народной республики, создание Донецкой и Луганской народной республики. Я думаю, что на этом показали. Как вы считаете, имеет ли она право сейчас спекулировать э, теми проблемами, которые она создала, и рассказывать о том, как теперь из них выйти? В Украине, к сожалению, есть силы, которые вот развития не хотят. Мутной водички, вот в этой теневой экономике, о которой мы тоже говорили, и они, власть ее не отрицают, и это озадачивает весь мир, что в Украине у нас сумасшедшая коррупция и теневая экономика. Так вот кому-то очень выгодно под красивыми фразами, не буду их цитировать даже, вот эту мутную воду дальше держать. 14 я хочу Мандуцьевского депутата. За 14 лет у нее не было возможности сделать то, о чем она говорила. Была. Нету ни одного закона, который у нас в Украине. Я вижу. Не строится ничего, не создается, а только занимается вот этой фигнёй. Товарищи, вот в этой подтяге Украина не поднимется. Вы увидели конкретно, к чему приводят радикальные действия, которые совершали вы и ваш сын. На сейчас вы пошли другим путем, Пользуясь сейчас под, под видом территориальной реформы, вы... Территориальная реформа президент, территориальную реформу. Я, как коммунист, уже буду говорить, против этих предложений. Потому что это года всю социальную инфраструктуру. Люди не смогут получить ни медицинская помощь, ни, ни образование. И Китай является это, я, чащем примером. Всего 19 экономических зон на полтора миллиарда населения. И страна сегодня занимает... Фактически первое место в мире. Я задаю вам показателю. По всем разговаривать я не хочу. Это оскорбительно для всех нас. Поэтому я объявляю наш форум закрытым, к сожалению. Спасибо за внимание. Спасибо.